Смотрим дом Сергей Поле. Коттеджный поселок со своей территорией и бетонной дорогой. Парковочное место у дома, огороженная территория, а среди бурьяна можно рассмотреть туи. Теперь заходим. Это прихожая. Здесь лестница на второй этаж, рядом санузел и котельная. Место под лестницей тоже можно использовать. Дальше кухня-гостиная. Здесь газ для плиты и вентиляция, а напротив окна с выходом на задний двор. Теперь второй этаж, свой санузел и три изолированные комнаты. В этой балкон на фасадную сторону с боковым видом на море, а здесь комнаты побольше, также со своим балконом, который выходит на задний двор. Площадь дома 136 квадратных метров на трех сотках земли, вода, свет, газ центральный, канализация ЛОС. Звоните!